было мы алагали премастер oh. В норме. Ты пьешь таблетки? Что? Доктор, что-то не так? Расскажи мне! Доктор, что происходит? Он не сделать, может я могу чем-то помочь? Что происходит? Держи, держи. Сядь, сядь. Доктор, расскажи мне, что произошло? Столько всего произошло после нашей последней встречи. Вещь обо мне, доктор, расскажи о себе. Начался суд повелителей времени, Женя. Повелители времени принялись судить меня за то, что я нарушал законы. Что? Они судили тебя? Но, но ты же их спас. И я, и я тоже так считал, что это несправедливо. Незаконно. Я спас их. Их это не волновало. Их волновало только свою честь и брявство. Привело к их смерти. Да, Раня жива. Как и все повелители времени. И Раня, и, и Раня 2.0, и, и все живы. Были живыми. Теперь нет. Теперь нет. Теперь нет, Жень, нет! Не забудьте подписаться на официальный YouTube-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.